Всем привет друзья! Сегодня пришли посылки с Joom и мы их будем открывать. Ну вот друзья пришли посылки с Joom. Сейчас я буду их открывать. Первая посылочка. Смотрим наличие внутри, что отправлялось. Это микрофон. Проводной микрофончик. Так, это все. Следующее. Это наушники. Наушники. С одним проводом за шею. Сейчас откроем, покажу. Что это за наушники такие? Вот, все. То есть весь гарнитур с этими наушниками. Вот такая вот приблуда. Bluetooth Play выкл. Ну то есть все. Вот такие вот наушнички. Вот с ним, наверное, зарядничек. А вот зарядничек к ним. Они заряжаются и работают. Все, вот такие вот наушнички пришли. Еще должна прийти вебка, веб-камера. И еще одна партия наушников. То есть, все, что заказывал на Джум, оно приходит. Вот такая вот веб-камера пришла. Да, это вообще мини-камерка с выдвигающимся проводом USB. Все, вот она. И вот, тут у нас идут, наверное, вторые наушники. Уже в другой упаковке. Шли они, эти наушники, через короче два раза границу проходили с китая потом там вот вот такие вот они друзья наушнички в общем все вот это вот все все что я заказывал все дошло все дошло в целости сохранности то есть без всяких проблем спасибо за внимание всем удачи всем пока